Меня зовут Коля, мне 38 лет. Самый ну, вот идеальный день был бы где-нибудь очутиться там на море, на Медотайменном мостове, предположим. Отдохнуть от машины, от телевизации. Люблю ходить в свободное время вот, в парки, в кино, в театры. Коля очень галантен. Это прям реально его очень здоровское качество. Как сейчас помню, он записал мне первое свое видео, и он сказал «Привет, подруга Саша!» И он так это радостно сказал, это было так забавно. Я не совсем понимала, что означает ментальный... Особенности развития. Честно, я не сталкивалась. Особо в этом где-то не прочитаешь, по телевизору этого не показывают. На самом деле это обычные люди. Ну, то есть, ну, это так и есть. На метро ездишь часто богатим. Когда ты с ними знакомишься, ты действительно это понимаешь. Все участники, они все такие добрые, они все искренне рады тебя видеть. Кто-то к тебе прям подходит, кто-то прям уже лезет обниматься. И ты чувствуешь себя своей. Привет! Потом, я помню, мы увиделись. Вообще хорошо все прошло, мы прям подружились, посмеялись. Мы также можем пройтись, купить кофе, обсудить какие-то фильмы. Он рассказывает мне про свою семью. Ну, вот вообще все что угодно. Двери Саша мой друг, с которым мне повезло. Она открыт, это она любит, любит, любит раз раззыкипешь радостно от того, что вот есть человек, которому я могу написать, позвонить, и он также разделит все и ну прям просто будет рад тебе, вот прям реально очень рад всегда там подруга Саша, он меня всегда вот таким словосочетанием называет я такой ну да да это я